Чатик, огромное спасибо вам за сегодняшний день, сегодня было позитивно с самого утра, потому что нас э, сначала развеселил хороший мальчик, который прислал мне голосовую. Давайте я вам еще раз включу, у нас сейчас 20 человек. Иди нахуй, гадон, за тебя да, нормально я могу играть в КБшку, или даже в рейтинг. Ты постоянно мне попадаешь, сука ебаная. А теперь Слушай, следующее. Рожь, я -за тебя нормально, сука, не могу взять, блядь. Грандмастера пятого, блядь, и мастера пятого, блядь, в сетевухе, из-за твоих стримов. То, что ты, блин, вылез, и, блядь, вылезаются какие-то все профи, блядь. Я хуй знает, от... откуда, блядь, и крысы, блядь. Как ты играешь, начинаются крысы, блядь. Почему вот, когда вы стримите колду, блядь, начинаются, сука, я захочу поиграть. Я начинаю играть, меня, сука, выносит постоянно, блядь. Я не могу спокойно поиграть и апнуться, чтобы просто скины получить, которые я хочу. Ребят, подскажите, что написали. <смех> я ж заплакал. Что это? <смех> это мне в личку написали. В, это, в сообщество. У меня же там сообщество, группа есть. А давайте я его позову. Мы его, мы его апнем на следующем стриме. Давайте мы его позовем и возьмем ему легу всем чатом. Как начали с веселья, так с весельем мы закончим. Спасибо всем огромное за то, что пришли. За то, что поддержали. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.